Как необходимый элемент в системе управления – это перечень тех показателей, которые вы контролируете в процессе планирования, выполнения работ, учета там, надежности. Они должны быть как-то описаны на уровне еще политики. То есть именно набор этих показателей, либо системы взаимосвязи. И здесь там, на семинаре мы рассказываем достаточно детально. Есть порядка 50 показателей экономические, технические, организационные с точки зрения ТАИРа. Которые соответственно в зависимости от уровня развития могут применяться там для оценки результативности всей системы карьер конкретного оборудования ну и данных по надежности. Но Основные выводы, что как бы, политика является необходимым документом для развития системы управления ТАИР, либо управления активами, либо управления основными фондами, опять-таки, исходя из того, что вы чем управляете. Техническая политика это набор неких инструментов, то есть описание того, как вы будете это реализовывать, основные цели, и задачи. Ну и, соответственно, третий пункт, это самый главный для нас, как, там, по сути, специалистов, который занимается практикой. И мы, видя политику, это мы получаем некое обоснование развивать у себя там в отделе или там в цехе конкретное направление, а не вообще там заниматься ремонтами. То есть мы видим пункт, мы понимаем, что в нашем там предприятии отсутствует там та же диагностика, и начинаем реализовывать этот лозунг, который обозначен руководством как приоритетный. Соответственно, появляется некая обоснованность наших действий именно как проектной работы. Потому что я думаю, многим здесь присутствующих было бы интересно конкретные результаты с точки зрения ну, собственников бизнеса. Чему, У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на рискориентированный <coughs> менеджмент. А что про возможности? А, вот, ну, говорится, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов? Спасибо.